Здравствуйте! Сегодня поговорим о рыбах семейства помацентровых. Обширное семейство морских рыб насчитывает около 30 родов и более 300 видов. Все виды рассматривать мы не будем, поговорим только о тех, кто чаще всего встречается у нас в продаже. Помоцентровые мелкие и очень яркие рыбы. Они идеально смотрятся в рифовом аквариуме даже небольшого размера. К сожалению, всю прелесть омрачает дурной характер. Практически все виды этих рыб очень территориальны, соответственно агрессивны к представителям других родов и видов помоцентровых. Впрочем, эти маленькие звери настолько самоуверены в себе, что не останавливаются на рыбах своего вида, прописывают всем, кому могут. Если рыба схожа по размеру с кем-то из помоцентровых или немного больше, то она обречена на разборки. Часто помацентровые гоняют других обитателей аквариумов до победного конца. То есть до смерти. Рассмотрим самых популярных извергов, которые чаще всего предлагаются в магазинах новичкам в качестве неприхотливой дубовой рыбы. Это действительно так, помоцентровые очень живучие. Но по какой-то причине про то, что эти маленькие красивые рыбки забьют соседей в магазинах сообщать не торопятся. И чаще всего аквариумист в ужасе наблюдает, как после подселения новичка тот огребает от мелкой бестии. Речь идет о желтохвостых резептере или, как ее еще называют, рыба-девушка. Запомните, если вам предлагают купить такую рыбу, то вы должны знать, с ней могут возникнуть проблемы. То же самое касается всех хризептеров в той или иной степени. Чем больше по размеру взрослая особь, тем больше количество рыбы она может терроризировать. Еще один печальный вариант развития событий, когда два самца хрезептеры делят между собой территорию аквариума. Весь аквариум становится полем военных действий, в котором страдают все. Агрессивность может быть рассеяна, если в аквариуме хрезептер будет много. Они будут переключаться друг на друга, и кровавых разборов будет меньше. Также кровожадными мостами наряду с хрезиптерами являются дастцилыя. Они не так популярны, потому что проигрывают хризептерам в окраске. Насциллы более крупные рыбы и будут доставлять еще больше проблем. Часто попадают в аквариуме к новичкам как раз из-за дешевизны и простоты содержания. К сожалению, обратная сторона медали рано или поздно даст знать, и вам придется вылавливать хулигана, что в большом аквариуме с большим количеством камней становится очень нелегкой задачей. Ну что ж, не только злобными агрессорами славится центровая есть среди них и самые мирные рыбы в мире. Речь о хромисах. К примеру, хромис виридис, Одна из самых популярных аквариумных рыб. Я никогда не слышал о случаях проявления агрессии с их стороны. Веридисы – некрупные рыбы, достигающие в аквариуме размеров 6 сантиметров, Живут крупными стаями из 10 осупей. При разном освещении их цвет меняется с зеленого на голубой. В плане содержания хромисы неприхотливы. Я бы даже сказал, что у них бронированное здоровье. Едят они любой мелкодисперсный корм, который мы в состоянии им предложить. Эти рыбы очень хорошо подходят для новичков. Они простят вам очень большое количество ошибок. Моя рекомендация для тех, кто решает, что купить хромисов или хризептер. Выбирайте первых, с ними не будет проблем. В природе эти рыбы питаются в толще воды планктоном, образуя крупные стаи. Будучи мальками, прячутся в жестких кораллах. Идеальным местом для укрытия в аквариум для хромисов будет большой жесткий коралл сериатопора. В принципе, подойдет любой жесткий ветвистый коралл. Среди его веток стайка хромисов будет комфортно себя чувствовать, как будто в условиях естественного обитания. Само собой, такое сочетание не является обязательным для нормальной жизни хромисов в вашем аквариуме. Они прекрасно себя будут чувствовать и без кораллов. Главное не содержать этих рыб по отдельности. Рыбы стаяны и как минимум 5 штук у вас должно быть. Среди помоцентровых есть большое количество привлекательных рыб. И вы можете выбрать любую из них, если она вам доступна в магазине и подходит по уровню агрессивности. Также хочу заметить, что во многих аквариумах после разборок между помоцентрами может воцариться мир. Он может длиться довольно-таки долгий период. Даже пресловутые хризептеры и досцилы вполне могут приспособиться к тесному соседству друг с другом и обходиться без стычек. Так что, если вы готовы немного пощекотать свои нервы, можете добавить себе их в аквариум и порадовать продавца в вашем аквариумном магазине. Вот, собственно, и все. Полезные ссылки вы найдете под видео. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Текст читал Дима Пронин. До новых встреч!